Федерация, шаг, босс, федерация, да, федерация Шахбоз, федерация с начала, я покрылся испугом, Шал Господирец, это Идея Бога Мойрас, через 10 лет, в виде псилма, которая стала в виде псилма, которая стала в виде псилма, которая стала в виде псилма, Svih, mando, mando, mando, mando, Лахва души, которая стала флойган-свирист, на героя второго уинаха, я та устал, когда на 16-й раз, 17-й раз, будь На пресс конференция у Раймбек Рахмат а, на русском, Хорошо. Здравствуйте, уважаемые журналисты, уважаемые присутствующие. Значит, сегодня у нас в Крымской республике, в мусульманском мире проходит... Месяц, священный месяц Рамазан, я хотел бы поздравить от нашей федерации, от своей имени, народ Кыргызстана, мусульман Кыргызстана с этим великим праздником пожелать нашему государству, нашим жителям здоровья, успехов, процветания нашему нашем экономического подъема нашего государства. Пусть Всевышний сопутствует этому. Ну, теперь по шахбоксу хотелось бы сказать, что э, было много предложений, я ранее сам э, в, юно, э, в юношеские годы занимался боксом, э, шахматы привили где-то, в 8-9 классе шахматы начали играть. И вот при, поступило такое предложение, значит, э, создать федерацию э, шахбокса Кыргызской республики. Было предложение провести чемпионат мира по шахбоксу в Крымской республике. Да, мы этим вопросом начали заниматься, но потом чемпионат мира перевели в Италию. Значит, идея создания шахбокса еще заключается в огромный смысл в том, чтобы наши спортсмены, наши ударники занимались параллельно шахматами. Э, то есть спортсмен он очень сильный, он очень в спортивном мире имеет колоссально большой авторитет, например, боец ММА, боец, допустим, э, бокса. Э, то вот эти вот ребята, эти молодые люди, девушки наши могут иметь э, огромную прерогатив, э, показать себя также в шахматах. То есть наши умнейшие спортсмены, наша умнейшая молодежь может себя реализовать параллельно и в шахматах. Вот в этом заключается основная идея, да, это культивирование шахбокса в Кыргызской республике. Конечно, мы бы хотели, да, шахбоксом в свое время, значит, очень активно, значит, говорили, Владимир Владимир и Виталий Кличко, Мекки Пакьяно, Мухаммед Али, значит, Майкл Тайсон были заинтересованы в, в этом в создании да, этого вида изначально и культивации этого вида спорта на планете. Ну и сегодня вот как говорится, с вашей помощью, наша федерация в совместном месте, совместно с комитетом спорта, готовы это дело развивать и внедрять в Кыргызскую республику. Всегда там есть, значит, ну, про весовые категории, она сейчас Альяра расскажет. Сейчас предлагаю слово дать директору неолимпийского вида Комитета Раймека Залюбековичу. Зарубек... солдат сэр, видите, мары зарды, шоры Вермин, куто так и там. В спортом Олимпиадалком есть рубаничая Нам Кельб Хачуталс, Зейви, был Шабокс, с Олимпиадалком есть рубаничая Гритикин. Вздеял в 13-20-е года. Я обрушивает Англия Россия, Италия. И за а что, если вы не соединитесь, то а что, то вы не соединитесь, а что, если что, что, что, вы Ахмат, ну вы, тогда я, вы расскажете поподробнее, э, что из себя представляет. Э, какие, да, э, как начнете работу? Какие предстоят мероприятия? Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте, уважаемые журналисты. Ну, я хотел бы немного подробнее рассказать. В Кыргызстане открыта федерация шахбокса «Крыс с Накануне она получила международное признание и ныне входит во всемирную организацию шахбокса. Девиз это международная организация. сражение происходит на ринге, а войны ведутся на доске. Ну, как вы ознакомились с президентом федерации, является нас Абазбек Абдыкович – вот. На данный момент основными задачами Федерации шахбокса в Кыргызстане создать мощную конкурентоспособную команду на территории республики, которая будет представлять нашу страну на международных турнирах. В команду должны входить мужчины, женщины, кадеты и юниоры. Уже проведены переговоры с Федерацией бокса и шахмата о сотрудничестве. А хотелось бы отметить, впереди чемпионат Азии, Состоится с 4 по 7 июня. Из Кыргызстана планирует выступить на чемпионате Азии, который состоится вот в Калькутте, в Индии. Да? Также там пройдет мировой конгресс, в котором примут участие делегаты из нашей страны. Чемпионат Европы состоится в Италии. Будем усиленно готовиться ко всему. Немного теперь расскажу о правилах шахбокса. Соревнования состоят из 11 раундов, 6 из которых проходят по шахматам, и 5 по боксу. Шахматный раунд длится 4 минуты, боксерский раунд 2 минуты. Между двумя раундами спортсменам полагается минутная пауза для снятия или надевания боксерских перчаток. Вот. Победителем в шахбоксе считается тот, кто в шахматах поставил противнику мат, либо получил победу из-за превышения противникам времени на обдумывание ходов. Другой вариант победы в боксерских поединках это должен быть боксерский нокаут, либо остановка боя судьей. Как только в одном из видов спорта участник одержит победу, поединок сразу же прекращается. Спасибо. Ну, а а? а? а? Победителям шахбокс... просто закончится. А вы тоже стать не да? да -да -да. А, заматок тренер. А, Замат, а, я, а я, да? Ну, мы сейчас будем еще Слава молим, Роза Майра, мурав посуду. Шах Бог спончайте, ведь, в я тренером, когда предлагаете, а когда я не я не могу предложение я не могу быть первым, шах Бог Интересно, Бар берет бой, когда куда бокс ну, Бокстан утупараткан спортсмен, шахмат, матку уткует киндерготка получила. Ушел с Ушел у масштаб шахматмен параллельно заниматься то что он будет. турнир я гадчим гель так Кыргызстан представляет Онлайн заявка к что на турнире открылась. Пол онлайн открылся. Через Zoom. Бринтираун Курша Авоед Кен. судья онлайн, конечно. онлайн, он соперников можно по телефону или компьютермен. что выявляет это. Последний февраль держался на волон. Держался на ветру, что он алджаха отстой, эльторгачты. Кыргызстан представляет маленький черный алд, буду Что бара-бара был. Кристана Джангельди, Говибил Бейт Кенговина с Раштердом, Курисавара, Арагон, Гондон, Он Гондон, Гондон, Гондон, Гондон, Гондон, Гондон, Гондон, Гондон, Гондон, я говорю, спортсмен дыр, шахмат слава и болсо, боку станарик, это интересная игра. Зрители на ютубе. А вообще, э, сколько времени заняло вам на подготовку и вообще сложный ли вид спорта? Ну легких не бывает, мне кажется. Э, надо заниматься. Тренироваться постоянно, постоянно, либо в физическом плане, либо по шахматам, так сказать. Шансы есть всегда. Где-то весовой категории, ну, 70 я выступал. В основном из Чили, из Турции, из Казахстана очень много. И, конечно же, Россия первое место занимает в данный момент. И мне кажется, со временем еще надо, надо подтянуть шахмат и физическую. Перестроиться, перестроиться трудно? Вот вы только что вот, вы на бились. Ты да, счастливы? да, Платили? да. Вот. Сам очень хороший вопрос. Uh -huh. Мне тоже первый раз, когда выступал, после боев сидишь, дыхания не хватает. И еще тебе нужно надо думать, как и Обычно играешь, шах... Обычно играешь шахмат по 10 минут, а тут 3 минуты. И скорость должен быть. И думать ты не только за себя думаешь, и за противника тоже думаешь. И надо это все быстро. И перестраиваться очень трудно было. Да. Каждый раз новая партия. Азер, я знаю, что Азер, я тогда шахматный тренер бар. Следующий, Ахава Джумас на берег, онлайн, онлайн, Определенный при момент моменты, то кто развитие я тренер по шахматам, я кем-мен слёзил, пережимал там Бокс понял я Азия чемпионат мы оба команда тут уж крепкая. Урозай на усиленно ваш тайс скажи, пожалуйста, о своей карьере спортивной. Как, какого вида ты начинал? Как другой вид пришел? И в скольких турнирах участвовал? <клес> Я вот 208 начал усиленно заниматься боксом. Боксом, да. Да. Стал 20.. 8-9 чемпионом Москвы. Mm -hmm. Mm -hmm. Потом я встретил Ханубека Бигповера, uh -huh. перешел на тайский бокс, uh -huh. участвовал тоже в турнирах чемпионата Москвы uh -huh. чемпионом Москвы 2012 года. Ты ну, ты тайский. Да, тайский. Uh -huh. да, да. отжил, работал. Uh -huh. И в «Канвеком Бигбоев» мы участвовали в очень многих турнирах. Международный W5 Fighter К1 профессиональный выступал тоже. И так получилось, что травму получил в 2013-м. И вот около 9 лет не занимался, восстанавливался, операцию провел. Потом начал заниматься, подтягиваться, подтянулся потихоньку. И «Канвек Бигбоев» тренер предложил вот такой вид спорта так как я люблю очень шахмат бокс то есть и шахмат я первый раз в прошлом году от ровно год начал вот, играть тянуть участвовать ходить на курсы шахмат да. ну, давайте тренеру Вот мы идем пресс-конференция, газовые чучвары. Барандах каргизелин. А раз уржаю его да, то уржа. Аймена майраммен кутутабкетейн. Мы говорим Айтып Кендей занимал Джану Захот в машинном труде соло, там век бигбоев. Еще давь. Храдс-Риспублика, Сан-Пенчек, Сладфедерация президента Оло. По спорту он баштал все. Баштал Айткет Кендей, Маскона баштал. А я ба, думаю, а, да карьера долго. Да, да Бокс поинча. Восточный ид на восточный. Гуп, Гуп, Гуп, Гуп, Гуп, Гуп, Москва, она международный день бокс профессиональный бокс тоже, профессиональный, бокс что москва, да, абсолютно чемпион мира по боксу. Ал-Гишимин надагал, и Школа надагал, мажок-тручку, ал пари Куптеген-турнир, костюм на чемпионе мира, да, абсолютно чемпионе мира. И шахматный шахматн, чемпионы мира си, тодан, а шомен тү өшке басды ол жеде алпаый к көптеген шақ болып сөттіді шол жеді балдарды барді болып көп алдарын бара қыззыып ол же ол жеді қатықты Ошол жерде көп В баролды шақмат жағынаны спорт жағынанндаыұл жерна айтып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 я говорю, а у нас мектептен, А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 Перспектива меня, Авазбайк Байкенгл Президенттің голда осы мене а, Спортчулар Жақшым машығып а, Кудай Бұрыса Азия чемпионатынан Медалдарға Депкенге Аркет каламыс Ой, подождите, я, я, дико, извиняюсь, на русском можно? А? Вот да? вы интересно рассказали, вот как пришли к этому спорту, поподробнее вот э, э, этот Константин э, Джуль, э, Константин да. Здравствуйте, уважаемые корреспонденты, гости сегодняшнего пресс конференции хотел бы поздравить всех кыргызстанцев священным праздником Рамазан хотел бы о себе сказать я являюсь тренером Азамата Джанузакова по шахбоксу в данный момент сейчас а так до этого я являлся тренером и выставлял его по боксу и по восточным видноборствам ну все начиналось это в России, в городе Москва. Я там работал, тренером работал там, по восточной там работал тренером. И Азамат там и выступал по восточной единоборствам, по да, боксу, по тайскому боксу, ну, по разному лизничному. И, и именно по, среди профессионалов тоже выступал. У него 6-7 боев среди профессионалов. Там четырех х раунда, 6 и раунда бои, бои провел. Там много, много боев он выигрывал и насчет шаг бокса это тоже состоялась эта встреча в москве москве это все знают абсолютного чемпиона мира это вообще советского союза Союзе в снг я думаю там единственный абсолютный чемпион мира по боксу это константин джу вот именно когда проводил Константин Дзю, это Алпаре Куб, международный турнир, международный турнир, это в Москве, в Москва-Сити, пятый элемент, спорткомплекс. Там совместно проводили Константин Дзю и чемпион мира по шахматам, ну, извиняюсь, но забыл это имя, имя его. вот они совместно проводили. Получается, самые лучшие по боксу Константин Дзю и самый лучший по шахматам чемпион мира тоже из России. Вот именно они совместно проводили турнир. Мы со своими учениками там присутствовали. Там были очень зрелищно. Бои были и зрелищные бои были по боксу. Там и были нога, нокауты, нокдауны. И были победы по шахматам. Вот я до этого рассказывал, но в первом раунде спортсмен получил два нокдауна, очень тяжелых два нокдауна. И этот момент спас гонг. Гонг спас. И во время перерыва, перерыва уже играют шахматы. В этот момент как раз в течение минуты этот спортсмен выигрывает матом. Вот. И вот преимущество это именно шах, шах, шах и мат получился. Шах и мат. Он был такой радостный. Ну конечно радостный. Он человек уже все в крови было, Все разбито. Мог бы проиграть. Досрочно проиграть. И его спас... Знание шахмата и ум. И здесь вот именно шахбокс, она дает, что дает? Она дает и физически дает, чисто физически. И умственное развитие. В любом виде спорта, если голова не работает, голова не работает, если нет ума, ну, конечно, очень трудно выигрывать. Ладно, там силой, может быть, выиграл одного, второго выиграл, а уже третий, четвертый, эта сила не хватит, а придется уже головой надо работать. Так что э, будущий шах бокса, я думаю, очень открытый. Потому что у нас есть и бокс, и бокс есть, и шахматы. Это оставшиеся из Советского Союза. Она не, не закрывалась. Все это э, занятие не закрывалось. И все в школе играют в шахматы и боксом. Хорошо, хорошо, сейчас в данный момент занимается. Последние, последние годы да, боксом хороший результат дает. Рады. Многие из чемпионата в Азии там, привозят золотые и бронзовые и эти медали. Так что мое пожелание всему молодежи. Здесь можно играть, все могут играть. И молодые... И, и девушки, и женщины, и там не имеет значения, там какого возраста. Если владеешь хорошим шахматом, можешь выиграть за 10 секунд. Спасибо за внимание. Спасибо. Ага. Коллеги, э, вопросы? Смотрятся вот там. чем Барвыз комшылық э, таджа шават ауыз. Барвыз кай белгілі көріну гө, ауыз. Уақытсында бір жаңы спорт келетекен. Уақытсы келгенде алып спорт баяғы қызықшылығы жоғытып, жаңы вид спорттар келетекен. Бізді баяғы барвыз мақсаты ойығыз. Сөз-сөз шақ бокс өзін ордын тават, ордын алат. ЖАХШИ ДЕНГЕЛЬГЕ ЧИХАТ ДЕЙНБАЯ, ЖАХШИ ГОЙ УЗБАРДЫ. БУЛ УМИТ БОЛ БОЛСАНДА БАШТА ВАШ КЕРЕК. БУДАЕБУСА УМИТТЕРУЮЗ ЖАХШИ. И ГЕЛЕКШЕЙ ВЮЗДЕ МЫНА КЕЙУШУЛЖЕВДЕ МЫНА ФЕДЕРАЦИЯ ПИНЧАК СИЛАТТЫН ПРЕЗИДЕНТИ ГЕЛДИ. АЛЫНБЕК КЕЛИП КАТШПО ОТЫРАТ БОКС ФЕДЕРАЦИЯЗНЫЙ ЖЕНСКИЙ Б Многие берут этим директора, директоре не олимпийский вид. Меняли, мы что баров, берет джамат полуп, Но в изде азербайджанского Кыргызстана бояться вид полуп, поэтому с сиздерден чон жердан болот, сизлердинда саламуздар чон болот, сөзсуз жердан боланздар. А может на русском языке? Мау. Да, ну значит, шарбокс имеет. Уже, раз мы открылись уже имеет свое место в спортивном мире. Открытие Федерации шагбокса одобрил экс-замминистра Шабдамаев Канадкин Гейшевич. С ним это было процедурой согласования. Сегодня присутствуют, вот, пожалуйста, журналисты присутствуют. Здесь участвует президент Федерации Пенчак Силатканек Бекбоев. Алымбек вот сейчас пришел, это возглавляет Федерацию женского футбола. А, ой, ой, извиняюсь. Также присутствует у нас уважаемый Раймбек Зайрбекович, директор Неолимпийского вида спорта, комитета молодежи и спорта Крымской Республики. Вот Азамат очень интересно рассказал, Азамат Зенузакова, спортсмен, это первый, первый спортсмен национальной сборной. Да, которая состоится 4-7 июня в Калькута. И мы, конечно, обязательно будем делать, делать команду, составим команду, и Казамату, чтобы помочь было национальную сборную команду Крымской Республики, чтобы поехать и принять достойно провести это мероприятие. И на этом мероприятии будет Конгресс, на этом Конгрессе тоже озвучить мнение нашего кыргызского спорта, кыргызского шахбокса. Да, и с вашей помощью вот, э, мы очень надеемся э, популяризации шахбокса в Кыргызской республике через средства массовой информации, через социальные блоки, социальные сети. Я думаю, что э, даст свой результат, даст свой эффект. Ну и как э, мы все знаем, э, спорт э, какой-то зарождается, какой-то спорт становится неактуален, на его место приходит новый вид спорта. И вот шарбокс один из новых видов спорта. Этот шарбокс в свое время культивировали, активно поддерживали Майк Тайсон, Виталий Владимир Кличко, Меки Пак... Менни Пакьяво. да, Это знаменитые люди, знаменитые личности, имеют мировое имя. То есть эти, это, эти спортсмены, выдающиеся, они активно поддерживают этот шагбокс, этот вид спорта. А вот на сегодняшний день сколько спортсменов, вот, кроме да, На сегодняшний день сейчас идут электронные, электронные значит, сообщения, приходят звонки. Значит, и как от девушек, так и от мужчин. Все-таки интересуются. Вчера вот э, в «Кактусе» порядка уже 150 комментариев. Это на вчерашний день было. 150 комментариев. Много, э, очень много интересующихся. Я думаю, тот спортсмен, который сегодня занимается единоборствами, ударными единоборствами, э, придет момент, придет время и, возможно сигнала Всевышнего, он начнет заниматься шахматами. Конечно, это шахмат, это сила, это интеллектуальная игра, это мозговой, э это гимнастика да, ума, как так, так скажем. И я думаю, что это все, абсолютно все будет содействовать развитию спорта. И без планда что отдалось хотя колькую то давят, турнирнический унда, за заявлен, когда был с нами набир, чё кто и набирает, егкий спортсмен городку далось, всё там спортсмен. Бокста 17 секунд на knockout способ, шахмат секунд 7 секунд по мировой рекорд. 7 секунд тобой на был ускоренный ее было не связано, конечно, со спортсменами, везунями, везунями машиканнами, шахмат там Шахматы, шахматы меня очень, берет, еди, еди Я да, уровень мастерство а вы сейчас <клес> где работаете? Ну, в смысле, <клес> как ваша карьера? Не спортивная так, как вас представить? Ну я так, я являюсь заместителем председателя общественного совета Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики. И также приказом министра нахожусь в наблюдательном совете дорожного фонда. Коллеги, еще вопросы? Добавить что-то? Нет, да? Ну, если нет вопросов, да, тогда позвольте на этом. Завершим нашу пресс-конференцию. Спасибо вам большое. Вам успехов. Большой пресс. Спасибо. Спасибо, уважаемые журналисты. Спасибо, уважаемые. Да, да, да. Можно, Фот -фот. С была. Да. А можно общие фото. Обязательно. А можно общая фото?